Добрый день, уважаемые пользователи. Продолжение нашего видеокурса. Сегодня мы рассмотрим ошибку номер четыре. Ошибки при вводе документа, реализация товаров и услуг. Продолжение. В этом блоке у нас будут рассмотрены такие вопросы, как почему реквизит документа, заказ покупателя является обязательным, можно ли это как-то избежать, обойтись без этого. Второе – это определение значений по умолчанию. Что такое? Тип цен, откуда он берется в документ по умолчанию. Тип цен контрагента также, где он вносится и как он определяется по умолчанию. И третье, почему не редактируются цены в табличной части? Давайте перейдем в программу 1С и рассмотрим эти вопросы. Первое, мы рассмотрим с вами а, внесение Контрагента нового. Давайте добавим с вами нового покупателя. Так его и назовем покупатель. Просто покупатель, да, юрлицом. Определяем его как покупатель, да, об этом мы говорили на прошлом уроке. И говорим записать. Далее мы с вами оформляем документ реализации товаров и услуг. Я на панели нажала список документов реализация товаров и услуг. Вот эта кнопочка. Здесь мы с вами внесем новый документ реализация товаров и услуг на организацию Магнат Комплекс. В поле Контрагент мы выберем нашего контрагента-покупатель. Видим, что договор подставился. И мы с вами что-нибудь ему продадим. Да? Идем в подбор. Например, в бакале, Выберем киркулес на остатки его 10. И продадим там 2 килограмма.